Слава, на Бога. Слава нашему Господу. Слава нашия Господу. Сегодня у меня пробует на тему: сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И сегодня эта тема напробует: чуверешки, сын, сын и на земле, это далишь ты намери вера на той земле? Это написано в Евангелии от Луки. Твое пишет в Евангелии это Лука. 18 главе. В 18 глава. С первого стиха. От 1 стиха. Давайте мы вместе откроем это место. И прочтем оно очень важное. Потому что мы сейчас живем в такое время. За -то живем в такое время. Евангелие от Луки 18 глава, с первого стиха. Слова Иисуса Христа. «Сказал также им притчу о том, что должно всем молиться и не унывать, говоря, об одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился».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 Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аминь. И вы знаете, вот я тоже вот по моим таким вот ощущениям, Спорит у, у, вот у меня такое чувство, что мы вот сейчас живем в такой период, чувство, что живем в такой период. когда вера людей гату вера на хората из и библия называет это период период великой Скорби. и библия то период на когда в храмах господне будет великое запустение у в этой ты быды праздну и сейчас уже это начинается и во время пандемии. во время на после пандемии. след это. многие храмы закрылись много храмов эти затворили. мы были недавно в Турции. бях на скорую в Турции. встречались с с большими пасторами. и мы с пастури, и наш архиепископ привёл статистику Южной Кореи. и наш архиепископ казва статистика в Южной Корее. потому что мы знаем что в Южной Корее ну, было самое огромное количество церквей там и, и машина и голямо количество на церквей и церкви были очень многочисленны. и много эти церкви то есть в одну, в одну церковь могло ходить до одного миллиона человек и в была от 1 миллион хора ну, то есть например можете себе это представить можете да себе представить это воскресенье это ну, три варны Твай, три варни утром варно, то одна на обед варно, одна и вечером опять варно, и одна Примерно приходили от, от 300 до 500 тысяч, ну, такие залы были. Да, и мы зале от за 300 от 300 тысяч до 500 тысяч хора. И э, за время пандемии и по времени на то закрылась тысячи церквей. Сос затворили хиляди церкви Люди перестали ходить в церкви. Хора соспряли да идут на церкви. Соспяли ходить Започну ходят чай вот. Uh, открылись uh, многие церкви еретического направления. И со много церкви с оричночного направлением. Uh, появилось очень много церквей. Появиха, появи, со церкви Бога мамы. Uh, с бог мама ну, то есть бог мама че бог и мама uh, то есть она... Майка. Женского пола. Че Бог и женский пол. И люди приходят в храм. И хорота идут в храм. Чтобы почтить Бога, который вдруг стала мама. Значит, почитать Бог, кое-то изводншее стало майка. есть раньше он был папа. приди и бил башта. <свят> в Южной Корее стал вдруг почему-то мама. А в Южной Корее а... изводншее стало майка. И очень много всяких таких эрессий. Имо много вот таких эрессий. В том плане, что вдруг выяснилось изводнш. Что Бог, Бог кажется, вообще не имеет пола. Извини, шеф, короче, подумай, что Бог не имеет пола. So я лично думаю, что даже размышлять на эту тему как вот, ну, богохульственно. Ну, думая, что Богохульственно, дурида размышлял мы верху а, тази тема. люди утверждают, что у Бога нет пола. У предельнихаора утверждает, что Бог пола. Значит, и у нас нет пола. Значит, че и не имеем пол. мы пола. Что мы сотворены по его подобию. Зачем то сме по Мы не знаем, на самом деле, кто мы. Не, не знаем, куи смы. Мы не мужчины, не женщины. Мы же и жене. Ну, приведу все-таки этот пример. Что скажете, пример. В штате Калифорния. В штат Калифорния. Южный штат в Америке. Твой штат в америке Ввели новый закон. Что любой человек? Че всякий человек, В день заявления. В, да не на то, когда он вдруг почувствует, что он оказывается на самом деле не мужчина. -то, то есть, сэшто, не муж, вече, а женщина? А жена. И он заявляет, я женщина. То есть заявляла, а сам жена. И э, закон говорит о том. То здесь закон казва, что все просто обязаны с этого момента считать его женщиной. до да спр... да започн... да Штат Калифорния такой один из либеральных штатов. Либеля... либеральный штат в Америка. Если человек вдруг заявил, что он больше не считает себя женщиной, а Но... мужчина. И человек у человека говорит, что не себя за а ведь чи я, кстати, смотрел это по болгарскому телевизору. Ту рисунку глядела по болгарскому телевизору. Одно болгарское журналистки, которая живет в Америке. И на болгарское журналистское рассказывала, кто я тоже живу в Америке. Вот. Ну, то есть все обязаны считать эту женщину теперь мужчиной. И все чисто за долюжений досмят да этот а, тот же человек, как жена, И вот муж. И вот в одной мужской колонии. И вот в одной мужской колонии. Один мужчина. Идин муж. Зэк, объявил, что он женщина. Казачья жена. И с этого момента он стал женщиной. И момент ты станга жена. Ну все сразу его, ну как бы, ну, как, ну, все отношения изменилось. И отношения только мне Вот ему предоставили отдельную комнату. Предоставили само отделное стоя. Ну неудобства сразу возникли. Вече... А, в а Потому что теперь ему нужен отдельный туалет женский. Да, сегович, трава да женск, и его, его, это реальная история, я не, я не истинская придумал, история. Его. И по, он потребовал, чтобы его перевели в женскую колонию. И то и, и, и мы казывало, что ему изместили в женскую колонию, ну, затвора. На левее жена. Женскую колонию. И его перевели. И сего исправителя в женскую колонию. По закону, этого штата. По закону на, на тот штат. И, и вечно жена и тярво добудил да в женскую колонию. Вот он в женской колонии. И то в женский затвор, через несколько дней, и след няколько, няколько дней другую женщину. То жена. И ему ничего не могут предъявить? И ничто не могут ему сказать? Потому что по закону женщина не может изнасиловать другую женщину. За что по закону, женщина, жена не может потому жена. Это просто невозможно. За что -то, невозможно. Понимаете, о чем я? говорю. Когда дошла до мужской колонии? И когда вела из братана до мышки, мышки затворы. Очень мишка, много затвор. захотели стать женщиной. <laughs> много, <laughs> много мы же запускали, достанут что жени. И переселиться в женскую колонию. И до сих пор месяцев женский затвор. Вот, понимаете, к чему приходит, приводит анархия? И, И это как вводит э, анархия. -то. Когда люди принимают решение нарушать Божий закон. Когда люди принимают решение да нарушать Божий закон. Я не знаю, чем закончилась эта история. Не знаю, с какой сверчила та же история. Возможно, все мужчины перебрались в женскую колонию. Может, межеса, с... А потом женщины <сутишливых>... сбежали все в мужскую колонию. Муж... Да? Затвор, а может быть, после этого женщины соучешливы в ну, мужские затворы. История Мужки об этом умал, умалчивает. Ну вот, вы знаете, у меня такое впечатление. И, и вам такого впечатления? Что сейчас э, люди вот настолько, может быть, как-то заелись, стали очень хорошо жить. Чего сейчас хората за започнили, да живет много Людей трудно чем-либо удивить вообще. Многое трудно, да, чудеса, знаешь, что хората сейчас? Ну, то есть в какой-то степени, ну, что есть чудеса? Какого степени, какого с чудесата? Бог кого-то исцелил. Бог некоего исцелил. люди говорят, ну докажите. Хората доказывают, докажите мне. Как это можно доказать? Как можем на год докажем? Ну вот я, например, доктор. Лекар, например. В нашей клинике одна женщина. Наша клиника одна жена. Я даже помню ее имя, но не буду называть. Ей, няма она, да она болгарка. И болгарка. Ей поставили диагноз. Миомен поставили диагноза. Миомен узел внутренней стенки матки. С размером 9,5 с сантиметров. с размер девять и сантиметра. То есть это первый триместр беременности. Твое все одно первое. Триместр на беременность. Она практически выглядела как беременная малка. Я как понятно, что он не был бремен, Но тя не было беременным опухоль. Просто имала гулям тумор. тумур. А Доктора сказали, только операция. И сказали, че сама операция да и все оттуда удалить. Просто треба догумахнуть. Да по медицине это называется тотальная гистеректомея. Ну, может, не повторять, потому что по-болгарски это звучит точно так же. Тотальная гистеректомея. То есть полное удаление матки с придатками. на да матка, то? И э, эта сестра, потому что она верующая в Господа. И та сестра что в Господа. Она пришла к нам, потому что они знали, что мы тоже верующие. Тя дойдете при нас, что ты знаешь, есть, мы можно сделать? И тебя попить, ли можем до направим Я не хочу операцию. Низком Я не хочу, чтобы мне все оттуда удалили. Низком сечку до мимахот. Я хочу остаться женщиной. до устана жена. Что-то можно сделать. Да можем на направим на это? мы можем помолиться. И если продолжишь, да себе помолим. Ну, мы, мы, я могу тебя назначить как доктор еще раз рассасывающую так называемую терапию. И все, что могут эти назначать на терапию. То есть есть древние. Китайские рецепты, Има древние китайские рецепти, которые просто уменьшают тумор. я хочу сказать, что в Китае уменьшает консервативно опухоль. В Китае консервативно тумор. Но это примерно с четырех с половиной когда сантиметра. много. и при коленном ногу. давайте попробуем. И мы начинаем. И не започиваем. Мы начали молиться. Започнах мы до да сих молим. Помолились. Помолих мы се. Она вошла в пост. Тя започнилосье постие. Длительный длительный пост. Поралили, начала принимать травы. Да белки. После первого курса. След курс опухоль практически не, не двинулась. Тумор почти не себя применил в размере 3. Само полвен сантиметр, с сантиметр Но и я намалял. Я что это уже сдвиг. Но я а скажу, что это вечный напредок. Это уже неплохо. Вечи, много Через три месяца она повторила эту программу. три месяца я повторила този курс. Опухоль уменьшилась еще на 2,5 сантиметра. А, тумор и намалялся еще на два сантиметра. И после третьего курса курс, опухоль просто инкапсулировалась. И тази, тази тумор она просто, превратилась в гранулу. А, все превернуло в гран гранулу. И я отправил ее на повторное исследование. И я исправил их повторную, то есть исследование. Когда она пришла и обследовалась? Когда тут направили исследование? У нее ничего не нашли. Ничто не сономерили. Ну что сказали? Ну как вас сказали? Не не доктора сказали, это была изначальная ошибка. Не веришь, тебе лекарь и казахчи от изначалности направили грешка просто. Никакой опухоли не было. Не не имело тумор. Это ошибка эхографических исследований. Просто и грешка на исследования. Вот и все. И твас оказали ты. И ничего не докажешь, в том плане, что... Ну, вот, просто, ну, и ничто не может докажешь. Сестра верила, там, доктор верил. Та сестра и верила, доктора и верила, священника селили, себе помолил. Женщина постилась. Та жена себе постила. Ничего, это уже все не важно. Тва всечку вечер... не важно. Не ничто не се вот на сегодняшний день вот, чтобы доказать конкретный факт исцеления. И на день, да факт на Я хочу сказать, что это никого не удивляет уже на сегодняшний се И это уже стало недоказательным. не То есть потом доказать это просто невозможно. Не да И никого это уже не удивляет. И не ну, Было, было. И, И мол, После исчезнул, Мы не знаем. Не, не знаем. Но Бог тут вообще ни причем Бог только не набрала. Просто не ошибка Просто на исследование И знаете писание, что по этому поводу говорят? как указано в описании, это повод. Вы помните причю о Лазаре? По вспомните, за Лазар? И Лазар, да, умирает. То умира, Попадает на Лона Аврамова. То на он да. Умирает богатый человек. Богатый человек. И, и попадает в ад. И попадает в ад. И вот происходит такой диалог. И есть диалог. Ну то есть в духовном мире. Я предполагаю духовными глазами мы можем видеть сквозь материю месячие в духовный свет можем дадвиж и пресс потери И вот этот богатый человек видит авраама этози бугать человекишьда авраам и он кричит очи араме это векачи авраам ну помните да у милосерддей надо мной Смирисься Отправь вот этого. Испречи, вот лазаря, который вот сидит у твоих ног, лазар, сидит у твоих Пусть он воскреснет, пусть пойдет к моим братьям. и Они обязательно уверуют. И те да повярват, когда увидят воскресшего лазаря. Когда <говорит> что Чтобы они не попали вот в Тебе это страшное место. не да в страшное место. Это история, которую рассказывает сам Господь Иисус Христос. И твоя -то, -то рассказывает Иисус Христос. И вы знаете, когда касается дела лично Иисуса Христа. Э, лично Иисус Христос. И лично я. Аз я верю каждому Ему слову. Вером на всякое не это дума. Потому что Иисус, не может ошибаться. Не может да греши. Он не человек, чтобы Той ошибаться. Е человек, за да греши. Это Бог, пришедший в Бог, во плоть. Я даже предполагаю, теологи многие это подтверждают. И предполагаю, Что эта история конкретно касалась конкретного человека? Читая за история, и конкретного лазаря. И за Который потом конкретно умер. это И потом определ... конкретно воскрес. это а а а Это реальная библейская история. Библейская история. И. и пробыл он в гробу четыре дня, четыре ночи. 4 и бил по Уже что? Смердило. Есть, там уже ну, просто ну тогда не использовали формалин, да, как сейчас. Только -ка вот использовали формалин. Такое, тогда использовали более слабые средства. Только использовали по слабые средства, и тебя вот и началось разлага. Я не буду эту тему развивать. Мы развиваем <laughs> тази тема. Уж кто-то может реально упасть в горы. А <laughs> Оксана не падает. Нет, не, Оксана медика, она уже его. не... <laughs> Оксана уже видела, все, испытанный человек. Ну, знаете, по, по миру сейчас гуляет одна кассета. И в Серосхождение кассета. И она так и называется. Воскрешение из мертвых. Воскрешена, вот мертвых. диск. Диск, да. да. Известнейший евангелист. Известный евангелист. Рейнхард Бонке. Рейнхард Бонке, На служение по миллиону человек. можете себе представить? На, служи... на служение этому сосипукаивали миллионы Один миллион человек пока. За, за нас служба 1 миллион человек сосипукаивали. Миллион больше дурей повече ну как такое вообще как и возможно у ну, твоего просто невероятная вещь у вас и на его служения происходили невероятные чудеса и на него виды служения сос слышали невероятные чудеса слепые от рождения слепые такие то сосрудились слепые видеть да да я собирался сказать что Следующая эта фраза опередил себя. Глухие от рождения начинали слышать. Глухие ты утраченные Парализованные от рождения. Парализованные Начинали ходить. То есть вещи, которые медицина объяснить не может. то медицина не би могла объяснить. есть зрительный нерв мертвый. нервы И глаз начинает а у бачи у кота започшь водовиждем. Да Слуховой нерв мертвый. А, человек начинает слышать. Да в. Слухов нет. Нерв. Слухов нерв мертвый, человек започшь водочувам. Да Или вообще вся нервная система не работает. И может человек быть парализован. Всё это нервная система не работает. И все это документально подтверждено. И документально сечку има подтверждение. Погибает один африканец. Загибают один африканец. В одной автокатастрофе. В одной. Автокатастрофа. Просто при столкновении сильный удар рулем в грудину. При сбоку левой им сильный удар грудь, кож и всячку все расч. И все тело мы спрял. И вот история повторяется. История эта все повторяется. Человек лежит в морге. Человек лежит в морге Четыре 4 дня, четыре 4 ночи. Четыре дня, четыре. После того как доктор. Следкоту доктора. Дипломированный врач. Дипломированный лекарь. Констатировал смерть. Кажется, мертв. Сердце не работает. Сердце не работает. Пульса нет. няма а Тело остыло уже. Тяну то вещи в морг. его в морге. И тело, мертвое тело лежит в морге. И мертвую то лежит в морга. Вот его уже там забальзамировали. Вече е бальзамировано. Ну то есть все. Абсолютно мертвый человек. Абсолютно мертвый человек. Жена верующая христианка. Помните, да, в послании к евреям написано, да? Помните, в послании к евреям, что некоторые жены, да, они буквально вырвали своих мужей Някую из лап смерти. Она си от... в пост. Просто какая-то яростная молитва, вот этой как вдовы, да, Запошла которая Просто достала Бога конкретно, Дай мне моего мужа. Дай мне его. Дай мне его. Верни мне его живого. Go, и вот так вот продолжалось 4 дня 4 и ночи. И так продолжала четыре дня, четыре И потом эта услышала, что совсем недалеко проходит конференция Рейнхарда Бонки. И Для меня Бонки один, один из величайших И я там за один велик Я думаю, что таких евангелистов уже не будет, к сожалению. И, и мысли, что может быть, не Рейнхард ушел проводил невероятную конференцию. Только вы проведёте невероятную что говорит эта женщина? Как жена? Она говорит своим родственникам. На его в гроб. И мы повезем его на конференцию. Ищите его, поднесём на конференцию. Бонки за него. Ренхан, Ренхан Бонки, что все и мой за муж него. обязательно и мой муж что вы видите, кто видел это видео? На YouTube можно найти. На YouTube можешь, можно и смотрите, видео, которое документально, юридически оно подтверждено. И твое юридически видео ему подтверждение. Этого человека везут на конференцию. Закарва тоже человек на конференции это. Ренхан Бонки не знает, он проводит конференцию. А, Ренхан то не знает, просто провёл для это конференцию. А, а, а, гроб ложат в, в каком-то подсобном помещении. И гроб свалка в некоем помещении. Вот несколько мужчин, женщин молятся за него. Некоторые мужей, женись молят за него. И вот очень сильно. И все получили сильное помазание. Очень много людей каятся. Много хора се покаят. Просто пришло, вот, на самом деле, присутствие Иисус Христос Мужчины видят, что это человек, который лежал в гробу. И мы же это видим, что тот человек, который убил в гробу. Он вдруг начинает дышать. И заводныш започивает дыша. Понятно, такая ажиотажа происходит, они начинают прыгать. Сечки за почву доскачат. Да Это начинает распространяться, то есть из этого подсобного помещения все начинают узнавать, человек воскрес. И оттого малого помещения сечки за почву доносят, да что че и тот же человек воскрес. И вот на видео показывает на клип что показывают? Как э, гроб выносит на центр стадиона. Как, то же гроб изнасят на центре на стадион. И этот человек в этом гробу садится. И тот же человек в гробу просто сядет открывая глаза, утволяет и не понимает, где он находится, и не разбирая, мира. Потом этот человек рассказывает, как он был на небе, и после этого. что человек рассказывает, как и он там видел, как там, и как он разговаривал с Иисусом, как Христом разговаривал лично. с Иисус Христос лично, и как после этого он на свою жену даже <laughs> голос Перестал поднимать. Как следовато, вещи спряуда Просто нашинасия. пришел какой-то невероятного вот такой шалом, да? И просто душу, душу невероятно с шалом вовне не, не было в воскрес, Человек э воскрес? После четвертого дня тотальная смерть. Следка ото четыре дня был мертв. Когда доктор констатировал смерть. Следка ото доктора и казалось, что наистина эм мертв. Я думаю, что он и по сей день живой. Мисли, че это и до сих жив? Ну, опять же сейчас вот э, я закончу про притчу с лазарем с, за с лазар. Эт, аврааму отвечает богатому человеку что он ему отвечает. Авраам человек, как вам нет не поверит не, да потому что если они не верят моисею за что -то, не верят на Моисея, и пророкам, и на то даже если лазарь воскреснет лазар <laughs> они тогда не поверят. Да поверят. это слова Твое думаете, вот причита на Иисус Христос? Вы знаете, вот я сегодня именно это и хочу сказать. И с... именно Если брать трактовке Нового Завета. Аку как в Нове Завет? Если люди не читают Евангелия, не читают Евангелие, то не живут по Евангелию. Не то. И самое страшное не исполняют. И страшно Новый Завет. Новый Завет? Потому что исполнять его мы призваны. Что-то с до да Завет. И и сме Именно тогда, когда мы исполняем новый завет. Тогда, исполняем новый завет. Заповеди Иисуса Христа. И заповеди заповеди Иисус Христос. Если люди так не живут? живет даже если кто-то воскреснет? не, ня... тугава воскресне, Они не поверят. Ты да это фальсификация. что Это а, ну, Так и Нарочно убили человека, да? Бессовестные такие. Нарочно убили тот человек. Человек лежал в, мор... в морге. И четыре дни тот человека бил в морге. Но, на самом деле он притворялся. Да, То и просто все приструвал. Не дышал четыре дня. Просто не дышал четыре дни. Накачали его формалином, Да. И после этого он воскрес. Если после воскресну. Ну, вот кто вот это может сделать? Может направить вам? Какой хатха йога может это повторить вот, этот фокус? йога повторить фокус? Сегодня есть иритики, которые утверждают, что любой хатха йога может сегодня повторить фокус Иисуса Христа. Например, и и има иритики, которые утверждают, вот, вот, что всякая вот, хатха вот, йога может повторить да? фокусы вот. на Иисуса Христос. Просто вот так услышишь и просто вот волосы реально на голове дымом встают. Ну, попробуйте, вот, найдите хатха йога. Ну, Упи, хотя бы одну, да? йога человек Убейте его, да? У, убейте его. Разбейте ему грудную клетку. Кож. И накачайте ему кровь формалином. И, формалин И, И Пусть он на четвертый день воскреснет. И да Никогда он не воскреснет. Нику, не Воскрешает только Бог живой. Сам Истины, Бог может воскресить. может абсолютно все. Бог -то, то, что человеку невозможно, Това, -то, невозможно человек, то Богу скажи все возможно. Аминь. Бог может всичку. И написано верующему все возможно. И вервашьте верующему в него. Вервашьте в него. И я э, прочитаю сегодня еще одно место из Писания. Что ты на месту? Это написано Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Знаменитая 24 глава. Известно, 24 глава Вот о предсказании вот нашего времени С 21 стиха От стих. На проекторе можно читать на болгарском языке И вот тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до да ныне и не будет Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть Но ради избранных сократятся те дни, когда, если кто скажет вам Вот здесь Христос, или там не верьте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 Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облагах небесных, силу и славу великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласно, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их, от а смоковницы возьмите подобие. Что такое смоковница? Какое смоковница? то и за какой смоковницей нам надо наблюдать? И за какой наблюдать? Писание говорит об этом несколько раз. Смоковница — это Израиль. Очень важно наблюдать за тем, что происходит в Израиле. Много важно, как вас в Израиле. Потому что вы знаете. Написано, когда будет полное число язычников. И э, пишет, когда пол, число языч, язычницы, Тогда весь Израиль спасется. Тогда целый Израиль что спаси. И для нас это для нас обращенных из язычников. За, за нас уборнуть Это точный знак. точный знак. Что мы живем последнее время. Живем в последнее и время. Смоковница уже распускается. это. И, да да, и это значит, что в ковчег. Знаете, я в это верю. Вот, в ковчег помните, что каждое твари по паре вошло, да? всякую животную моло по двойкам. Раньше я тоже так думал, что нужно, нужно как можно большее число количества мужчин и женщин спасти. Я в семислех, может быть, требовал, че да может, и женим. Че да Чтобы племя, все услышали благую весть. всякие дают стички, дают Но вы знаете, я сегодня сторонник а, вот, это, вот, это, вот этого мнения, теологического. Но всегда с присяг такого теологичного что мнения. достаточно от каждой нации. Че достаточно от, всякого, от всяка нация, чтобы вошло по паре. Да влези по двойка. То есть просто генетический фонд генетический фонд от каждой нации от всякой нации. И вы знаете, сегодня это уже происходит. Несколько... Есть, я, например, не могу назвать какое-то племя, в котором еще не слышали люди о весть об Иисусе Христе. Не могу доказать племя кое-то, за Иисуса Христа. Вы знаете, когда войдет полный генофонд человечества? И когда пы, мы увидим, как на резко начнет распускаться. И что видим, как да то, что есть все евреи, практически все евреи. И евреи. Вдруг в один момент. Из в Поверит, что Что поверят, что мессия. мессия Спаситель. Это есть Иисус. И еще. Христос. сказать на это Аминь. Вот за этим нам надо очень внимательно наблюдать. Смотреть на Израиль. Не только смотреть, но и молиться. И не само на Гледаем, но и да молим. Это произошло, случилось. Слава нашему Богу, что мы живем в это время. А смоковница возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и испускают листья, то значит, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Одни же том, то есть вот после вот этого события, события когда смоковница начнет распускаться, смоковница, да, Иисус, а, с... С... Иисус не замедлит, Иисус не, не пройдет род, как он придет. Одни же том и чаще никто не знает, ни ангела небесная, только Отец мой один». Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как в одни потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел вновь ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое. На поле один берется, другой оставляется, две. Милюще в жерновах одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте потому, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Аминь. То есть во времена Ноя... Во а, времена Ноя... Ну, как относились к Ною? Как со соотносили ко мне Над ним смеялись. Те смеяли. Человек просто сошел с ума. Те что Иуд? Он строил... Корабль посреди пустыни. То есть строю корабль посреди пустыни. Это было смешно для людей этого времени. Твое зрение было Он еще убеждал нас, чтобы мы тоже вместе с ним строили. Той дороге убеждавал ты заеду достроить снегу. Потому что снегу, вроде как должно прийти какое-то наводнение. За что тут ряда доеду некоего поток, о котором никто и даже ну как никогда не слышал. За какое-то никудное чувство. Чтобы был бы такой поток, что наводнил все. Че, че потоп, всичку, но можно такой что все но ной об этом говорил каждый день. но, но за два ден. а никто не слушал? Но его и слушал. И люди жили обычной жизнью. Женились. Женились соженили, выходили замуж. Умышживали пили, те, ели. Те пели, се, и в один момент вдруг все так это как хлынуло? Из и Бог душил сказал потоп, ною войти в ковчег. А Бог указал на меня, давлези в ковчег. Животные были послушные. Животные, все что собили послушные. Можете представить вот это зрелище? Можете да себе представить? паре по паре вот так в послушание Святому Духу в, с, всякую животную было подвойка и всечки собили послушные. И и ковчег нашли, кстати, да? И тот ковчег намерили. Недавно Эдип приезжал с Армении. На скорую иди до идущего турмения. Говорит правда Новековчек он с другой стороны Аравата с, с турецкой стороны. Новековчек снимировала другая страна, турецкая страна. Это огромное большое сооружение. Гулямое сооружение. И это опять же. Исторический факт, правильно? Твой исторический факт. Который доказано, то есть, его даже со спутника можно увидеть. Спутник ковчег. может увидеть, если кувчик. То есть, сегодня я не, я не рассказываю какие-то сказки. Не рассказываем приказки, нет? Это всё исторический факт на сегодняшний Твои исторические факты. Которые написаны и описаны в Библии, в Священном Писании. Какое-то соописание в Библии. Это? Я вот сегодня именно про это. Вот люди сегодня живут... Их вора оживает... Верующие ходят, проповедуют каждый день, кто-то не каждый день. Ну, Верующие ты есть христианские каналы. Има христианские канали, на котором каждый день можно реально слышать. Благую весть. весть. Том, Христос он. За то, Христос, умер за каждого из нас. Знаете, сегодня он для нас вот этот новый ковчег. И той за нас ковчег. Вот У нас причастие. И незкая у меня причастие. И Евхаристия. Евхаристия, что такое причастие? это? Мы еще и еще раз провозглашаем духовному миру. что мы в духовный свят? Что мы когда-то вошли? влезли? В тело Иисуса Христа. Тело на Иисус мы его храм. и он обитает в нас. и в в нас. Мы есть, церковь, есть мы церковь. А он есть наша глава. А наша -то глава. и наша глава. Это тоже написано. Ты во ну, в послании к Ефесянам, например. И сегодня люди живут и смеются над нами. Иднест, хората и смеют. Кушают и пьют. Пьет, Женится и выходит замуж. женятся, у а, а -а -а -а. какие смешные вещи они нам говорят. Какие смешные, есть, кто в это вообще может поверить? Как, -как можно некуда повернуться? Вот реально трудно поверить в Бога. трудно да в Бог. Когда у человека все есть. человека И вот человек богатый богатый человек, уважаемый, у него там несколько домов и апартаменты, несколько Я, знаете, вот, для меня это всегда есть сигнал. Замен твой сигнал. Что вот именно вот это является, когда человек нажил себе какую-то вот такую существенную такую недвижимость. Когда у человека има существенный имот. Добро. Он находится на самом опасном рубеже. То есть, и на опаснее рубеж? Соломон об этом пишет так. Соломон пишет Человек не знает, когда споткнется. Человек не знает, Просто в один момент его просто не станет. Просто в один момент может до него имоверчить. Вот копил, А человеке? И вспомните, если прочитал, за что? насобирал себе столько сокровищ всякого добра. Полный амбар. Полный амбар. И сказал себе такие слова. И такие вот Ешь, пей, веселись, душа. Хранись и забавляйся, моя душа. мне накоплено на многих За вперед. что ты имо много богатства, что меси гнать за много гудини на прет? Что говорит Иисус Христос? Ну какого какого Иисус Христос? Ныне же. Но всегда? Заберут душу твою. Что взяла душа та ти? Представляете, просто взял. Представляйтесь, просто. Пришел вам на смерть забрал. Просто душил ангел от на смерто. Жизнь. И, е взял и отправил человека в ад. И кого его в ад? Кому достанется все это добро, которое ты то спестил, на кого собой-то ничего не заберешь. Ничто не И люди об этом не думают даже. И не за това. И Они вот накапливают, накапливают, Те накапливают. Ты да. И знаете, вот мы живем вот в это время. Живем в время когда реально приходит неверие. Гуатуит И вот это страшно, конечно. И и страшно. Сын человеческий придя. сын. Найдет ли веру на земле? Дойде, да вера на Писание говорит. Писание доказва, о том, что когда Иисус Христос придет второй раз. Иисус дойде во втория, втория път, веру на земле. Вера на тази земя, найти будет очень трудно. Что будет трудно да, да я Люди перестанут ходить в церкви. Хората, что спрят, да ходят на церковь. Но я всегда, знаете, я сторонник того мнения, что всегда Бог сохраняет остаток. Но я что Бог сохранял остаток. Кто такой остаток? Какой, какой остаток остаток ⁇ это верующие, которые, несмотря на все соблазны этого мира, -то, вопреки соблазни на свят, все равно продолжают собираться. Потому что собрание это очень важно что-то собрание, собрание Мы сегодня не просто так собрались. Не собрание на Каждый днес. раз, когда мы собираемся. Път, собираме, например, если вы соберетесь просто двое или трое. два мои трима. Вы не, церковь. не церковь. Иисус Христос об этом четко говорит. сказал за това. если согрешит против тебя брат твой. Брат, пойди вы ему все. Uh, У тебя при негу и кажи ему Покаялся, приобрел ты брата. А значит, ты приятеливеечий? Не покаялся, скажи еще при двух или не се покая, кажи Смотрите, още... говорит, при двух пред или двама, два, кажи. Еще или двама, И следующий шаг. И следующая стыпка. Если и тогда не покаялся. А покая, Тогда скажи при всей Тугава, козьи пред цяго та Смотрите, Иисус Христос говорит. Иисус Христос сказывает. Два человека собралось, это не церковь. Два мужчина не е церковь. Четыре человека собралось, это не церковь. Четыре человека, что не церковь? Ну, когда собралось собрание верующих. Ну, аку има собрание на вервашти? Когда есть ответственный служитель. Когда ты има отговорен служитель. Когда есть пятигранное служение, да? Аку служение. То есть, кто? Апостолы, евангелисты, пророки, пророчи, пророческое служение. Пророческое служение. Пасторы и учители. Пастыри, учители. и все эти дары они вот так проявляют. И, и Мощное прославление. Да? Мощное прославление. Мощная такая артиллерийская подготовка, да? разбомбили духовный демонический мир. И вот что-то всегда, что всегда происходит. Всегда что-то и, и вдруг нечто. приходит присутствие. И, и, и из в в начинает происходить. Чудеса. На самом и започь вода чудеса. чудеса. Все наши нужды, с которыми мы пришли в церковь. И все нужды с мы на церковь, Они мгновенно решаются. За почва, да Потому что это обещание еще Христа. что Принесите все ко мне. Донесеты Свои бремена. Свои бремена. все ко мне труждающиеся и обремененные. Те, и я успокою вас. Я Вот все наши нужды сейчас уже решились. И не нужды, Мы сидим здесь. Не сидим. Мы тук. думаем, о чем мы сидим? И не си мыслим, за что сидим тут? А мы просто успокоились у ног Иисуса Христа. А просто а успокоились. он сейчас вот то момент по нашей да вере. Решил все наши проблемы. Решил, не проблемы. Ну, вот я так верю. я вот так уже живу -го такая я реально могу засвидетельствовать, что наша семья живет у Христа за пазухой, и так было всегда с момента уверований. И могу достать устом, что Христос виноги сегрежу за наше семейство. Мы абсолютно счастливые люди. Не хора. Нет каких-то финансовых нужд, мы не в долгах. Няма мы финансовые нуждим. Все видите нашу жизнь. Вижу живот. И вот я хотел бы. Еще одно такое свидетельство сказать. И ском, такая да жалость, свидетельство? На сегодняшний день я являюсь профессором. На нынешний день сам профессор. По церебральным заболеваниям. По церебральней заболеваниям. Это заболевание центральной нервной системы. Заболевание, заболевание на центральную нервную систему. За моей спиной стоят академии И за дном игры по академия. Я не хвалю сейчас. На всех хвалим. А в конце вы поймете. В край что разберете? Академик Илья Акпаров. Казахстанская Академия наук. Казахстанская Академия на наук. Академия а, Козлов. Академия Козлов. Российская Академия наук. А, Русская Академия на наук. Я по сей день являюсь научным сотрудником. И советованный научный сотрудник там? Научно-исследовательский институт иммунологии в городе Новосибирск. В научный институт на иммунологии в, в, в Новосибирск. И еще один академик Лугунин. И оштей академик. Югуньван. Академия китайских наук. Твоя академия на китайские науки. А, у меня три высших врачебных образования. у меня три высшее лекарское образования И одно духовное. И одно духовное. И сейчас я учусь, мы с супругой и наша а, активная часть церкви. Со супругой-то мне ожте со активной частью церкви учим, учимся. Учимся духовной академии. Нет, соучим в духовной академии. Еще одна академия. Ожте одна. И можем получить дипломы. Можем да дипломи, как Московская духовная академия. как И киевская. И на киевская духовная академия. Духовная академия. И для меня это очень дорого. Потому что Бог он стоит над нациями. Это Бог, и над нациями. Бог не, националист. И не националист. Я каждый раз повторяю, я не стою сегодня на чьей-то стороне. не Я не про американец. Я не я за Иисус Христос. Я стою на стороне Божьей. Я знаю, что Он вне нации. Нет, я знаем, что Знаю, что Он всех одинаково любит. Знаем, И русские, и украинцы, и американцы одинаково любят. И сегодня, если потребуется. Жертва Иисуса Христа, она готова. Чертово, то есть все готово. Но только Иисус Христу не надо умирать второй раз. Но Иисус Христос, значит, требовал Он сделал однуш... это однократно. Той вот и направил. И навсегда. И за виноки. И вы знаете, я вот читал, у меня есть полное собрание с... сочинений Абу Али Сины, и Сины, Авицены. Имам сочинения на. Авицены. Авицены. Труды Гиппократа. Труд, труд на Хиппократ? А, труды древне-китайских трактатов. На все что труд на древнотайской трактате но я хочу сказать иском докажем что я все-таки час я поклонник а сам поклонник божьего учения на божье это учение который реализовался через жизнь и учение Иисуса Христа. через Иисуса Христа. Для меня это самое высшее образование. И Другие образования для меня ничего не стоят. Я понимаю, что они не могут даже сравняться. То есть не западное учение. Не восточное учение. Никогда не, не, не сравняться не сравнять. с тем учением которое, Иисус Христос. С, с учением, которое принес Иисус Христос. Главное, что не только принес его. То есть, не саму, принес. Он его вот показал и доказал и и, и, доказал. и настолько сделал доступным доступен, что сегодня доступно, и я и ты че я сети, мы можем это исполнить можем да не своей силой, не со своей силы а благодатью но через Бога и силы Святого Духа и на Духа. Слава Богу, что в моей жизни нет какого-то порока. Слава на что в жизни. И опять же, я не хвалюсь. Не всех хваля Потому что я знаю, что сам бы я с этим бы никогда бы не собладал. я знаю, а что я сам никогда не мог бы такого. я и курил. Что-то и И блудил. И сам И все наркотики перепробовал. И все наркотики пробовал. И был пьяницей. Ну, и бях алкоголик. Да. Вот, был в рабстве. Бях в рабству знаете, сегодня скажу одну простую мысль. И еще такая же одна просто мысль. Когда человек делает какой-то систематический грех. Когда-то человек правил систематизированным грех. Мне постоянно. хотелось обратиться вот к таким людям. Искав на собор на ком Они считают себя верующими людьми. И ты сметаешься себя за рвашти ваххоро? Пожалуйста, не обольщайтесь. Не все уже Потому что. Человек, пребывая в систематическом грехе или в пороке, что человек, в грех, грех, Он не может быть одновременно христианином. Не может христианин. Он не может быть одновременно учеником Иисуса. Христа. Не может Иисус то есть, Вот есть вот человек. И человек а, с одной стороны его влечет благодать Христова. Вот, то есть самый Господь Иисус Христос, сами Иисус Христос. Дух, дух какой-то Библь И дальше идет Бог. И, эбок, и, то райское, место, и райское место, которое приготовлено для всех верующих в Него. А с другой стороны стоит грех. А у другой стоит грех. И он влечет. Той, что влечет? Иногда очень сильно влечет. Вот. А дальше за грехом идет ад. А за то греха ад. И сам Сатана. И самия Сатана. И знаете, вот послания к евреям написано. Послание к евреям написано, что если мы сознательно грешим, сознательно грешим то уже не остается жертвы за грех. Тогда вообще жертва за грех. Вече няма жертва за грех. Только страшное ожидание вечного суда. Самую страшное ожидание на на суд. Знаете, вот пример такой. Вот э, на духовной академии э, учитель один хорошо сказал. На духовной академии один много сказал, говорит, Мой образ, мыслей, моя образ на Моя и. И образ моей жизни и образа на мой живот автоматически вытекает автоматично из поклонения. От поклонения. Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. Что такое поклонение? Какое поклонение? Ну, знаете, мы все люди, мы чему-то поклоняемся. Нет, мы всички хорои с на нечто. Ну, раньше, например, я поклонялся алкоголю. Приди поклонях на алкогол, например. Или какому-либо другому греху. Или на некий вдруг грех. И это начинало завлекать меня и твоя запо то есть это превращало постепенно в рабство и постепенно в рабство еще более простой пример сейчас болезнь современного общества у детей это называется детский аутизм при децата, това е детский аутизм. Если переводить с латинского языка аутизм, как упреждаем это латинский думат аутизм. Это когда человек обращен внутрь себя самого. Твое, когда человек вътре, в, в, у человека убран внутрь в себе. У него сформировался свой внутренний какой-то мир. То есть в себе есть внутренний И ему в этом мире комфортно. И на него ему комфортно в этом свете. И, например, годовалому ребенку дали гаджет. И на одно годишнюю дети сам удали телефон, каков или планшет? Таблет. таблет он лежит лежи, там какой-то мультик там какая-то детская игрушка никакая игра и он уже в годик в полтора года он уже пальчиком уже может всем этим управлять и, вечера, и на година, может, Это очень на можно управляла и твоя много удобно почему мама освободилась мама майка-то на балконе с, с кофейком покуривать может и на террасу, а кофей, ребенок и там до там помешается, в том, в том плане его этот мир полностью целиком захватил а уже таблета с играет и тоже свяжет на полную гугу и захватил. Вы знаете, родители даже не понимают, что в этот момент они конкретно сознательно формируют в нем аутизм. И родители не разбирают, что в тот момент ты сами формируют у детей то ся аутизм, из которого, может быть, чуть-чуть позже ребенок уже больше никогда не выкарабкается. От кого-то может и доне излезись от этого. Не уделили внимания. Не само убырнули внимание. Не подарили любовь. Не самым подарили Какую любовь. Какую-то хорошую эмоцию, да? эмоция. Вот смотрите, раньше. До революции это было, кстати. До революции это? Были специально обучены родовые женщины, как же их называли, в Библии это тоже говорится, повивальные бабки. Вот. Профессиональные повивальные бабки, это которые сопровождали беременных жен. А? Дули? Акушерки, да, древние а, акушерки. Приди ему специального обучения жене, акушерки. Дети помогали до да И смотрите, что происходило, как происходили древние роды. Как со, со случили, э, э, Ребенок рождался. и э, Его мгновенно перекладывали на грудь матери. И гус, на матери. И он тут же, например, просто там покричал немножко положили на грудь, но гус, грудь грудь на грудь. и грудь на груди на на груди у своей мамы. И то я со на груди на майке. То есть за пошла с ней. Да? Когда <laughs> Естественно. <вече> в сознании. <laughs> что мужчина обычно не понимают, <laughs> что у это все очень серьезно. Потом начинает кормить грудью. и запошься да до Общение. И общение, общение. Социальные Социальные Социальный контакт. Любовь. любовь. Мама целует, обнимает. Майка започла, да целует си, да Вы знаете какой следующий шаг? Так, от... После революции это было запрещено. Ребенок рождался, рожда, его забирают от мамы и, от майком, и относят его в изолятор, и в изолятор. Якобы в стерильные условия. В, стерильные условия, в бокс. В куте. И он там может в каком-то кверте лежать. И может так лежит там. И какая-то чужая отчетья подходит, периодически поворачивает его. И никакого чужая жена, ни говори, твою при мне говори, убрышта. Какой следующий шаг? Какой следующий шаг, ступка? Знаете, сегодня ученые уже придумали это. Ученые-то свои измислили, Уже не обязательно носить ребенка в своей утробе. Вечно нес, то что он этого в утробу. На сегодняшний день существуют Но... уже роботы. Дури мы робутися. Специальные машины. Специальные машины, которые сопряжены его, ну, даже с момента зачатия. Куда вот момента на Зачем они там? Они могут вынести этого зародыша. Могут, да, носят то есть довести его до 7 до восьми, до девяти месяцев. И до да гугу носят до седьмого, Потом что-то рождается. Если это вас рождает, мы вот здесь не точно сказать, что-то. И могут доказать, что это будет. Мы даже не знаем, что, что это будет. Дури не знаем, как ваше сказать точно. Но точно могут доказать, что будет, это будет абсолютно безэмоциональное. Но могут доказать, что ваше будет безэмоциональное, то есть робот безэмоционально, интеллектуален на Который на не что, будет все абсолютно по барабану, да и на какой-то, какой-то не да ямодает, не ямодум пукатолковать за Потому, что Он уже вырезан. За что-то. Вече е от он социума. Не уме, он не умеет обмениваться эмоциями. Не может да показывать эмоции такие. Хотели бы вы жить в таком обществе? Дали ли биhtи искали да жить в такого Обществе общество роботов. Обществе оттуда на работе. Какой, выход, какой вывод у меня сегодня? Страшно стало, да? Старано страшно? Моя задача была сегодня вас немножко напугать. Потому что когда приходит страх Господень, Писание говорит, что это начало мудрости. Пусть нас это сегодня мобилизирует собираться вместе и, не готова, да не да вот, и вот, несмотря ни на что всичку, вот наша церковь сделала один очень правильный шаг направила наступка, когда началась пандемия когда -то пандемия то мы пропустили только вот за вот эти три года мы пропустили в экстренном случае только одно служение и за эти три года не пропустил нах служб, мне службы и одна-две службы само и все и тва и продолжали собираться. Следуя за посеченных мы пакда собираем. Ну понятно, что с масками, да. С масками. Вот там не здоровались где-то. Не ну, все при, не все до кослах мы один друг. Не целовались. Не мы. Вот. ну мы продолжали собираться. Ну продолжавах мы до собираемы до символим. Проповеди отправляли на протестованные. И наши проповеди. Общение продолжали, семинары. И продолжавах И, и вот, по, по этой причине наша церковь она осталась. И по этой причине церковь это не устала. Чья устала? Я разговаривал с, разговаривал с другими болгарскими пасторами. И один пастор мне сказал. Один, пастор Миказа, один из ведущих пасторей. Вот -вот, один пастори, он сказал, что это было в 2020 году. Каждый божий день. Каждый божий день в Болгарии В Булгарии Закрывалась одна одна церковь. Вот для меня это страшная статистика. И для меня это очень страшная статистика. 365 церкви закрылись. церкви ну, са понятно, са, это са, са это са затворили. Это имеется в виду и в деревнях, и в селах. И в селах, В городского типа, в маленьких городах. В маленьких городах, в, градове, градове, в градове, Церкви закрывали, закрывались. Церквите закрывали, закрывали, садится закрывали, са и сопровождаются Что все люди отворят, вошли в состояние страха? За что-то да И страхуют, стало страшно. И, и было страшно да за А давайте мы дома будем просто телевизор. Нека смотреть. будем в кырче, просто что и телевизия. Онлайн. Онлайн. Онлайн церковь создадим. Все что можем направим онлайн церковь. Вот как думать думать вот онлайн церковь. <laughs> Не то да что то. <laughs> Не знаю, я, лично я как-то вот онлайн церкви как-то слабо воспринимаю. А что онлайн церкви? Что-то уже искусственное в этом. Товарищи, искусственного в тува. Я уже заканчиваю, мы будем переходить. К трапезе Господней. у нас во время трапезы всегда происходит небольшая задержка. Давайте мы коротко помолимся. Нека кратко да помолим. Господь благослови.